Яс, ты знаешь. GoPro White 7, владею год. Все вот эти вот ваши 4К. Вот с таким вот отвратительным звуком. На мотоцикле я использую GoPro. У нас сравнение сегодня лоб в лоб. Таких камер как GoPro 6, GoPro 7, GoPro Session, as 50 и as 300 Я сейчас специально не смотрю на все эти камеры, для того, чтобы вы не поняли, где какая камера. У нас там камера 1, камера 2, камера 3, камера 4 и камера 5. И сейчас мы будем их сравнивать. Погнали! Ну что, привет, мотонарод! Это канал Глобус Мото, меня зовут Патрик, и сегодня разберем такую очень щепетильную тему, какую экшн-камеру взять себе на шлем, на мотоцикл. Для чего она вообще нужна? Кто-то использует камеру как видеорегистратор, кто-то использует камеру для того, чтобы снимать какой-либо контент, стать ютубером, ура! Сейчас снимаю специально на, ну, так скажем, на полноформатную камеру для того, чтобы вы понимали, насколько может быть разница в картинке, да, чтобы вот, то есть, вот так вот снимает нормальная камера. И, соответственно, как будет снимать вот эти вот маленькие там экшен камеры а Какие камеры как снимают в дневном режиме, в ночном режиме, какая камера лучше или хуже, уже будете сравнивать вы сами. Обязательно напишите в комментариях о том, какая камера вам понравилась лучше. Мы просто их обозначим как камера 1, 2, 3. И потом где-нибудь в середине или в конце ролика выдадим информацию, чтобы вы смогли проголосовать о том, какая камера все-таки, на ваш взгляд, была лучше. И уже посмотрим, какая камера была таким номером, действительно, той, которая она была. Пока пытался настроить камеры, понять, где переключается там 30 кадров, 60 кадров. На этих двух я переключил вроде, все нормально работает. Вот, а здесь что-то она прям зависла. И что с этим делать, я не знаю. Вот Она до сих пор висит. Вытащить батарейку здесь нет возможности, потому что это 7 вайт, и там батарейка встроенная. Если, например, на этих камерах можно вытащить батарейку, поменять, то здесь этого, к сожалению, сделать нельзя. Вот я сейчас попробую вот так вот перезагрузить, на две клавиши зажать. Но реально, как можно наблюдать, ничего здесь не происходит. О, выключилась, наконец -то. Сейчас она перезагрузится, просто ну, для меня это немножко шоковое состояние. Потому что как бы, камеры чужие, я в них ничего не знаю. Хочу выставить, чтобы все снимали в 30 кадров, чтобы, вернее, проверить. Настройка вручную. А куда нажимать здесь? Приложение. Окей. Так, ладно, вот она вроде включилась. Сейчас попробуем настройки зайти. И еще раз берем сегодня такой немаловажный момент, как э, опциональный, наверное, да, для многих камер это хороший звук. А, то есть сейчас вы можете наблюдать, что... Звук идет хороший, да? не имеет значения какая снимает камера А теперь давайте сделаем так, сделаем красивую картинку Все вот эти вот ваши 4К Вот с таким вот отвратительным звуком ни о чем абсолютно Потому что вы сейчас слышите звук, который а, идет непосредственно в саму камеру Которая стоит от меня в 4,5-5 метрах а, И соответственно сейчас вы слышите звук на экшен а, камеру, которая тоже стоит от меня очень далеко и сейчас вы слышите звук уже с петлички, потому что петличка это максимально близкий звук к источнику звука, максимальное качество звука. Это я все говорю для того, чтобы вы понимали, что звук на 70% важнее воспри... на восприятие человека, чем картинка. Итак, сегодня мы будем сравнивать камеры, а камеры мы будем сравнивать сегодня в разных режимах. Будем сравнивать их как днем, облачно, ночью. Ну, не ночью, вечером, наверное, с подсветкой и без подсветки. Для нас это будет не один день съемок, конечно же, и не один час нарезки видео, а для вас какие-то минуты. так не буду лить воду, давайте посмотрим, что же мы для вас сегодня приготовили. Ну что, друзья, вот я закрепил все пять камер. Сейчас у нас здесь искусственное освещение. Вот так вот пишет камера под номером один. Сейчас мы пишем на нее звук и на нее же идет картинка. Вот так вот пишет камера номер два. Сейчас на нее идет звук и сейчас на нее идет же картинка. Вот так вот пишет камера номер 3, сейчас на нее идет звук и сейчас на нее идет картинка. А вот так вот камера пишет под номером 4, вот такой вот звук и вот такая картинка. И вот так вот пишет камера номер 5, вот такой вот звук и вот такая вот картинка. Сейчас я переключусь со всех этих камер на петличку. Для тех, чтобы вы понимали, что я пишу вообще на отдельный рекордер, это Zoom H1. Многие, кто смотрел мой канал, знают о том, что я себе его купил очень давно. А, вот, ну, как бы стабилизация здесь, не знаю, есть или нет. Дело в том, что я про GoPro вообще не знаю ничего. Итак, поехали на улицу сейчас. Что-то здесь как-то пасмурно совсем. Москва уже давным-давно. Вот я дергаю все камеры, чтобы вы понимали. Я сейчас разделю экран на все части, чтобы вы видели, как они снимают. Во время перекладки с руки на руку, так скажем. Держать такой сетап не очень легко. Он как бы легкий, но просто представьте, что вы держите даже две руки, просто так вот держать две руки, без ничего. Это уже не так легко. Особенно человек, который не натренирован. Буду потихонечку менять руки. Итак, давайте посмотрим, как у нас снимает камера номер один. На нее же пишется, соответственно, звук. Камера номер два. На нее также пишется звук. Камера номер три, на нее также пишется звук. Камера номер четыре. На нее тоже пишется звук. И камера номер пять, на нее также пишется звук. Большинство людей просто эти камеры узнают по звуку даже. Вот, я не буду говорить, какие где камеры, да, но картинка вот примерно вот такая. Я сейчас отойду подальше, чтобы понимать в фокусе я или нет. Сейчас я стою примерно в метре от этих камер, Так, камера номер один, камера номер два, камера номер три, камера номер четыре. Камера номер 5 Естественно звук идет именно с этих камер Когда я говорю Сейчас я отойду подальше Естественно я могу задрать немножко звук Потому что если на камере будет тихо да, Я сейчас буду говорить Все на камеру номер один. Сейчас приключился микрофон камеры номер один. Я сейчас говорю На расстоянии примерно двух метров Звук я немножко может быть, сделаю громче Естественно он будет может быть более шипящий Сейчас вы слышите звук на камеру номер 2 то же самое оригинальный сейчас звуки. Потом постепенно я подниму его до максимальной нормализации. Вот, сейчас говорю на камеру номер три, то же самое. Все эти пики сейчас тихо. Теперь я поднимаю пики все громко. Сейчас камера номер четыре, Сейчас, соответственно, снимается звук с камеры номер четыре, И вот я стою в двух метрах. Также, соответственно, я подниму гейм, насколько это возможно. И сейчас у нас идет камера номер пять, Точно так же с нее идет звук. Вот. Сейчас я также подниму там немножко выше. Вот я сейчас стою в двух метрах от этих камер. Сейчас звук на камеру номер пять. И сейчас звук идет уже на петличку. Давайте сейчас пройдемся с вами по этой пасмурной погоде. Я буду держать все камеры в одной руке. Сейчас у нас камера номер один. Звук на петличку, в принципе, скорее всего, камера номер два. Звук на петличку будет камера номер три. Звук на петличку на отдельный диктофон. Камера номер четыре. Звук отдельно на петличку. И камера номер пять. Тоже звук отдельно на петличку. Вот я держу их одной рукой. Чтобы вы понимали, вот одна, одна рука. А, то есть, насколько там сильно хорошая стабилизация, это уже вопрос. Вот. Сейчас разверну где-нибудь на собак. А, давайте буду держать где-нибудь камеры. Вот так, наверное. Вот. Я держу просто камеры. Просто на риге. Поснимаем собаку. Она думает, что у меня палка в руке. Может даже покусать. Вот. Я просто иду, держу одной рукой. Для того, чтобы понять, какая стабилизация. Опять же, у многих стабилизация, она не совсем честная. Потому что на какой-то камере есть оптическая стабилизация. На какой-то камере есть только цифровая стабилизация. Например, скажем так, что на AS300 я выключил цифровую и оставил только оптическую. То есть, как бы она немножко более выигрышная, наверное, в варианте. Но это вы уже можете посмотреть сами. Сколько я понимаю, одна из этих камер пишет 2 и 4К. Сейчас на самом деле пасмурная погода Вот камеры в такую погоду не очень пишут хорошо И когда стемнеет, будет совсем все печально Я сейчас, получается, полностью в кадре, наверное Я постарался максимально их все примерно выставить Сейчас вы видите нарезку, соответственно, из нескольких камер Я себя просто по центру поставлю, чтобы вы понимали, какая картинка, какое качество И давайте сейчас, знаете, как сделаем? Вы сейчас видите картинку со всех камер. Немножко будет нечестно, потому что на Station стоит 2,4К. Но давайте сделаем так, что скидку на Station, да. А, сейчас возьмем, и вот вы видите все кадры. И скропим всю эту картинку вплоть до моего лица. Вот так. Сейчас вы видите картинку, увеличение, не знаю, сколько будет здесь, 200%, наверное. И вы видите, наверное, это вот э, мою мой фейсом, Uptable, oh, видите uh, то, что сейчас происходит на ваших экранах и видите, насколько хорошее или плохое качество. Но, опять же, хотел бы сказать, что у Session, uh, у нее 2.4к сейчас пишется, в то время, когда все остальные камеры пишут Full HD, то есть uh, я не знаю, как переключить на сейшн эту опцию, поэтому тут как бы скидка, да? а опять же, тут мы ведем диалог о том, как, зачем вам нужна эта камера, вообще нужны ли вам эти камеры, вам нужно просто снимать как регистратор, да? но покупать камеру за 25 плюс тысяч рублей на момент ноября 2020 года, а, ну или позже вы, наверное, смотрите Покупать за такие деньги просто регистратор а, Камеру как регистратор Для того, чтобы втыкать батарейку там, Думать, как ее подзарядить и тому подобное Ну такое себе, честно, занятие Есть уже куча различных Регистраторов, которые на мотоцикле Ставятся спереди и сзади Если вы льете контент какой-то да, Но не постоянный а, И вы хотите, например, снять и на мотоцикле И на шлеме там, И, например, просто где-то в путешествиях В принципе, это все можно сделать на телефон Показать кому-то, как вы проехали Где-то что-то, попросить у кого-то камеру Поставить себе приклеить и кататься да. Если вы прям льете какой-то контент Прямо у вас YouTube канала, У вас там 500 плюс подписчиков да, У вас уже какой-то пошел интересный контент Пошел рост Тогда имеет смысл, конечно же, взять себе какую-нибудь недорогую камеру. Я просто не думаю, что вам сейчас она нужна, потому что очень многие люди покупают себе дорогую камеру, думают, что все, они взяли а, а, бога кино там Стивена Спилберга забора, бороду да, и решили, что все, сейчас вот я вам снимаю. На самом деле снимает не камера, снимаете вы. А, на мой взгляд, если вы льете интересный контент, его будет хоть с Nokia смотреть. Nokia 3310, грубо говоря. Там камеры не было, конечно же. Я просто сейчас несу ахинею, чтобы вы видели, какая картинка будет примерно. Итак, что мы еще можем сейчас здесь сказать? Давайте, наверное, дождемся вечера. Когда у нас будет вечер, я сейчас с этими камерами зайду в сервис. Вот, чтобы вы могли видеть разницу в картинке. Насколько сильно они переходят из холодного в теплые тона. Хотя там у нас не очень теплый тон. Ну, то есть, как работает здесь баланс белого. Итак, заходим сюда в сервис У меня палка немножко выглядывает Поэтому вот так вот я зайду, сорян И сейчас мы зашли в сервис Освещение здесь Так, себе вам скажу Почти полумрак Ну вот кроме одной лампы, да Сейчас если я выключу эту лампу, у нас будет полнейший мрак Ну давайте против света, да Так скажем, а, как они будут За света, не за света Я постарался протереть все камеры максимально красиво Чтобы не было там Бликов Вот сейчас я отключил и сейчас вы видите меня вообще практически в полумраке. Вот сейчас а, только от окна идет освещение. Я уверен, что я стою, меня практически не видно. А, я снимаю все это для того, чтобы показать, что в принципе, в принципе, нет какой-то супер топчик камеры. А, все они снимают практически одинаково. Плюс-минус одинаково. Но все гонятся за 4К, 2 и 4К и тому подобное. Я вам скажу честно, что... На мой, взгляд, на мой взгляд, если вы льете интересный контент, то не важно, на что вы льете. Потому что если у вас будет красивая картинка, как я показывал сегодня, на хорошей камере с плохим звуком, то лучше у вас будет плохая картинка с хорошим звуком. По поводу звука на этих камерах, что могу сказать? Например, в Sony IS300 я вообще проблем не знаю. Я просто вот взял петличку, купил, воткнул, воткнул ее в шлем и все шикарно слышно. Единственный минус только в том, что у нее стоит... Авто, авто, авто 10 или автолевел, или как это автоматически задирание э, уровня микрофона. Просто купил петличку на трепино, воткнул э, в нее и никаких проблем не испытывал. То есть э, воткнул в шлем и все, и сразу пишу. На AS50 такой функции, к сожалению, нет, потому что там нет выхода под микрофон а, Например, на камерах GoPro, насколько я понял, нужен переходник И переходник, насколько я понимаю, нужен оригинальный Там переходник с Type-C на вход на микрофон Сейчас специально, опять же, поставил для того, чтобы вы видели все засветы Давайте немножко протру одну камеру вот сейчас, вы видите, она раскачивается, соответственно, вы видите, какая здесь стабилизация картинки. На GoPro, я так понимаю, что тоже можно включить звук и писать через микрофон, либо петличный, либо, например, в шлем эту петличку вставить. Но это костыли, сколько я понял. Могу ошибаться, вы поправьте меня в комментариях, скажите, просто купил переходник, просто воткнул, все хорошо. Для того, чтобы вам с Sony перейти на китайские крепежи с Алиэкспресса, нужен только вот такой переходник. Только вот такой переходник, больше ничего не нужно абсолютно. То есть здесь этот переходник мы закручиваем, с этой стороны мы вставляем а, в любое крепление от GoPro, либо а-ля GoPro, да, и все, в принципе, все у нас будет работать. То есть, ну, я сейчас не вставил просто... Все, у нас будет все шикарно работать и отлично и на шлем, и на грудь, и на мотоцикл. У меня тут есть куча различных крепежей, которые я использую, опять же, через переходник. Например, вот такой крепеж, это, так скажем, самозатягивающая стяжка, которая позволяет мне закрепить камеру даже на бачок от тормозной жидкости. Я не вижу никакой проблемы абсолютно, вот, например, с креплением на Sony. Uh, да, конечно, крепежи стоят очень дорого да, она может разбиться но так как я уже говорил на предыдущем ролике который вы можете посмотреть по ссылке в описании я проверял свою, uh, свой Бокс, аквабокс очень давно. Сначала я сделал дырки вот здесь, для того, чтобы в сервисе можно было снимать, уронить, например, камеру, да, и не переживать за то, что у нее может подбиться объектив. Например, на той же самой GoPro, как вы видите, да, есть тоже трещины, люди либо роняли, либо, например, Свен рассказывал, что у него из-за перемены температуры, то есть он из теплого в холодное вышел, там у него треснуло стекло. Он очень хорошо относится и тепло к GoPro, потому что из прошлой своей жизни на сноуборде он, они использовали GoPro. Тогда не было больше ничего, было только GoPro. Вот. Соответственно, большинство людей покупают себе супер камеры, даже понятия не имеют, что они могут. Ну, как вы видите, друзья, сейчас у нас все камеры работают в режиме Full HD 1920 на 1080 Сейчас вы слышите звук вместе с картинкой камера 1. Сейчас камера 2 звукокартинка. Сейчас камера 3 звукокартинка. Камера 4 звукокартинка на вытянутой руке. Камера 5 звукокартинка. Время сейчас пол седьмого вечера в Москве. Напоминаю, 2 ноября. Вот такая картинка. Мне здесь подсвечивает один фонарь. Напротив меня еще один фонарь, я максимально в темноте, то есть, так скажем, low light, низкое освещение, низкий ключ освещения. Жду от вас в комментариях написать первое, второе, третье, четвертое или пятое. Было бы круто от вас услышать. Сейчас я включу фонарь, у меня фонарь на 30%, и мы посмотрим, как снимают а, все эти камеры именно с фонарем. Итак, я включаю. Вот такая подсветка, он не очень яркий. Ну, то бишь, сейчас он не очень яркий, на 30%. Вот так поставлю свет возле камер да? Отойду на 3 метра Вот такая вот картинка получается у нас Со всех этих камер Смотрите сами, как вам нравится, не нравится Напишите в комментариях, не знаю вообще Нужно ли такие видосы снимать Для людей, которые мотоциклисты Это завершающий этап Видео по этим камерам В ночном свете, в низком ключе В лоу-лайте, кому как удобно Итак, первая камера это у нас GoPro GoPro 7 White Edition. Вторая камера это у нас GoPro 6. А, насколько я понимаю, Silver Edition, могу ошибаться. Кто знает, в комментариях напишите. А, третья камера это у нас маленький кубик GoPro Station. Четвертая камера это у нас AS300 Sony. И пятая камера это у нас Sony AS50. Итак, у нас камеры полностью выключены. У нас ничего не работает. Давайте мы сейчас не будем их включать и просто с клавиши замерим, как быстро они включаются. Я думал, что такая функция есть только на Sony. В чем сильно ошибался, тут тоже есть такая удобная функция. То есть включаем, и сколько секунд у нас пройдет с тех пор, как они включатся. Давайте проверим. Итак, включаем секундомер. И погнали. Снимают. Снимает, снимает, снимает, снимает. Итак, вы сейчас видите на экране время каждой камеры после включения. Через сколько секунд они начали снимать? Меня зовут Антон, представляю так сказать, GoPro White 7 владею год, использую ее как видеорегистратор. Рекомендовать не буду как для блогеров Так сказать о недостатках Когда я ее купил, это сентябрь месяц 2019 года У них глюки были очень серьезные То есть вечером у тебя GoPro заглючило К утру она у тебя отмерла Кнопок там перезагрузки какой-то, ничего нету Аккумулятор встроенный, естественно, пока он у тебя не сядет У тебя камера не перезагрузится Флешка 64 гига хватает на 8 часов заряда на 4 часа. Задал вопрос, я говорю, я не соображаю, какую мне флешку лучше взять. Мне посоветовали 126, поставил 126, также осталось 8 часов. Из плюсов этой камеры, ну не знаю, вот 4000 километров по Кавказу проехал, как бы она меня не подвела, и дождь, и грязь, и все на свете она прошла, и солнце палящее, степя калмыки. так, в принципе, ничего. Как для блогеров ее использовать, я считаю, это бред. Это чисто видеорегистратор, работа-дом-дом-работа. Работа. Низкий заряд, 4 часа. Если я езжу куда-нибудь на дальники, это часов 8. Аккумулятора сменного нету, то есть я не могу в дороге поменять аккумулятор, мне приходится заряжать, поэтому мне пришлось его э, крепить на стекло и запитывать, бля, чтобы она у меня постоянно была запитана. Чисто как видеорегистратор. И так вот, да, есть маленькие каналы и там какие-то нарезки я выкидываю В принципе, качество, ну, меня устраивает После обновления глюки как бы исчезли, но иногда, очень редко появляется такой момент Если ты нажимаешь на верхнюю кнопку, у тебя камера сама запускается, сама начинает снимать остановился на нее нажал она сама остановил сама выключилась но бывают такие глюки что она с этой кнопки не запускается приходится камеру включать потом включать плей, также потом ее выключать но это не особо часто бывает нет она просто даже не включается бывает мотопробег был я нажал на эту кнопку волшебную и стартанул и она меня не включилась весь мотопробег он меня не записался вот это огромный минус то есть надо контролировать эту камеру, то есть надежды нет, что ты на кнопку нажмешь, она у тебя будет работать. Компа хватает, единственное, GoPro порой раскидывает э, кадры в виде вот эти отрезки в непонятном порядке. Бывает у меня некоторые моменты вообще пропадают неизвестно куда. Как бы камера снимает, я поставил включение, через 8 часов выключил ее, она все это время снимала, я беру, начинаю искать мне нужный кадр, а его просто фактически нету, почти 19 тысяч. Плюс флешка, плюс чехол того, там где-то у меня встал в 24 тысячи, 2425. Я сейчас уже о Соньке думаю. <laughs> Хочется что-то получше. Но если я все-таки надумаю двигаться по блогерству, так сказать, сейчас думаю этим заняться, вплотную зима впереди. Терабайт видосов нарезанных есть. На будущий год я уже, думаю, взять что-то получше. Здесь на 4К. Для лучшего качества. Но у меня виндовский компьютер очень сильный. У меня порядка 15 видосов разного объема. Тарабайта 2 я снял. Выкладывать каждодневную поездку с работы на работу я смысла не вижу. Может быть, сходники, там, может какие-то фесты, там закрытие-открытие ты, может быть, снимал? Ну, Патрик, ты же не каждый день зовешь ты. -то. Ну... Только на закрытие сезона ездил на московской, и все, и больше никуда фактически. Совет покупать такой камеры ну во-первых надо покупателю определиться для чего им нужна камера я набрал опять же кронштейнов разных под разные углы с алиэкспресс куплены те же самые липучки без них никуда. Потому что тут на тот же самый Кавказ я ездил, у меня целый пакетик был разных кронштейнов. Потому что были мысли снимать контент, именно прилепить ее сбоку где-нибудь, чтобы колесо оно поснимало. А потом, когда едешь, ты уже начинаешь наслаждаться дорогой, тебе уже наплевать на, это, на всю съемку. На данный момент я выкладываю чисто то, что снял, нарезал, лишнее убрал и выложил. Во время съемок я, честно говоря, понятия не имею, как ее подключать к шлему, чтобы во время езды разговаривать. У нее есть Bluetooth, но Bluetooth это чисто связь с телефоном. Ну, то есть, а в чем фишка связи с телефоном? А, фишка... Мониторить? А, мониторить, да, по сути. Увеличение приближение есть, чем, опять же, ты никогда не пользуешься, ты ее поставила, она у тебя как видеорегистратор, как я уже говорил, снимает и... Голосовые функции у нее есть ими, тоже не пользуешься. Я как-то попробовал, они косо-криво работают, и мне они стали абсолютно неинтересны. Пока-пока. Пока. Привет, меня зовут Свен Свенсон. На мотоцикле я в данный момент использую GoPro. Ну, на самом деле, я хобби У меня был возможность купить GoPro, я знаю GoPro из ноубординга прочность качество в данный момент наверное все камеры один и то же самое качество кто-то чуть больше кто-то чуть меньше была возможность я купил маркетинг то же самое как у iPhone куча а аксессуары мне нравится что э все что нужно это есть в один это... <свист> <свист> квадратик человек который вообще не не разбирается какой ISO какой 4K 30 мне хочется просто из один клик эм, хорошее качество и эм, GoPro это гарантирует у меня не было проблема не из кубик или не и не из сумерка тряснул этот стеклофильтр и Прошлый тур э, в Крыму треснул э, экран. Но это на самом деле не видно вообще. Это получилось из-за э, разницы в температурах. Э, слишком близко к мотор. Э, получается, конечно вибрация. Но у меня тоже есть чем закрепить на шлем. И там вообще он идеально. Как или да. Но очень не мешает и очень круто видео сделает. Я ни разу не попробовал э, включать и снимать с э, начала до конца батарейки. Но все видео и фотку, фотки, которые я сделаю, я сразу э, обрабатываю э, на своем телефоне, на app. Поэтому для меня выгоднее сделать э, э, Короткие секвенсы, ну, максимум 20-25 секунд, наверное. Я не знаю, я не вижу смысла в этом. Меня не хочется сидеть и искать какие-то картинки. Я уже давно на шлем ничего не одеваю, меня мешает просто, я не знаю. Но если я вижу, что я катаюсь там через какой-то, ну красивый, месяц, улица свободная, передо мной солнце сядет, или не знаю, это нет, я просто жму, просто один раз выключил и все. Что я заметил, когда у меня на шлем старался, правда. Все время снимать, я не знаю почему, э, смысл нету его включать. Но мне кажется, включать надо э, ну, в какие-то опасные секвенции, там пробки, например. Конечно, на мотоцикле может быть везде опасно. Я думаю, видеорегистраторы есть намного дешевле. Маленькие камеры э, передним и задним вид Um, и все блок либо под сиденье, либо под uh, bedwing или не знаю. Это было, наверное, 15 тысяч кубик, и, но ну, она уже чуть подороже была. У меня есть MacBook um, и программок Аналогично, как э, на мобильнике, но, э, конечно, чуть больше функций и там намного э, больше можно сделать, но я просто не шарю в этом. Я хочу видеть картинку, я, если он получился, это значит э, ровно, четко, я уже счастлив. Ну а с вами камера разбирал канал Глобус Мото. Меня зовут Патрик. Это F4 на ремонте. Ему отрегулировали клапана, но как бы надо хоть как-то завершить этот видос. Давайте я просто возьму и уеду в закат. Всем спасибо, ставьте лайки и пока.